Здравствуйте! Сегодня мы будем с вами разбирать предложение. Учиться это делать правильно, разумно. Потому что самое главное, когда мы с вами встречаемся с каким-то предложением и думаем, как нам поставить знаки, мы начинаем сомневаться именно тогда, когда мы не понимаем, как следует это предложение разбирать. И очень важно для себя понять, что мы разбираем предложение не просто так, а для того, чтобы правильно поставить знаки пропинания. Какими принципами мы с вами руководствуемся, когда мы расставляем знаки пропинания? И когда мы вообще думаем, как предложение устроено? Первый принцип – это принцип Семантический или смысловой. Вы все помните хорошо принцессу, которая думала, подписывая свой закон, свое, свое распоряжение, казнить нельзя помиловать. Она думала, как ей поставить закупинание. Казнить нельзя помиловать. Или казнить нельзя помиловать. И вот она сомневалась и думала, как ей поставить знак припинания. Значит, первый смысл, пер, первый, первое, что мы делаем, мы задумываемся о смысле нашего предложения. Затем второй принцип, которым мы руководствуемся, это принцип структурный. Мы всегда должны думать, как построено предложение, из каких частей оно состоит, на какие Смысловые части мы его можем разделить. Это тоже очень важный второй принцип. И третий принцип, которым я советую руководствоваться, это интонация, интонационный принцип. Потому что когда мы произносим предложение в слух, это нам иногда помогает расставить смысловые акценты, понять а, структуру предложения и правильно расставить знаки препинания. Семантические, структурные и интонационные принципы будут лежать в основе нашего разбора предложения. Мы помним с вами, что предложение бывает простое и сложное. Простое предложение должно содержать только одну грамматическую основу. В сложном предложении таких основ бывает несколько не менее двух и перейдем к типам предложения итак я перечисляю простое сложно сочиненное сложно подчиненное бессоюзное и наконец самое трудное это сложное предложение усложненной конструкции или как его еще называют предложение с разными видами связи но вначале мы, естественно, остановимся на простом предложении. Естественно, мы будем пользоваться нашими тремя принципами – семантическим, структурным, интонационным. И нам поможет в разборе, Большой план разбора простого предложения. С чего мы начнем? Мы будем начинать, естественно, с грамматической основы предложения. Дальше мы смотрим второй пункт. Какое предложение по цели высказывания? Повествовательное, вопросительное или побудительное? Третий пункт плана. Какое предложение по интонации? Восклицательное или невосклицательное? Дальше, четвертый пункт. Если в нем одна основа, значит, предложение простое, и здесь нам нужно решить, односоставное оно или двусоставное. Следующий пункт. Мы решаем, распространенное предложение или нет. Есть ли в нем второстепенные члены. Если кроме основы предложения есть другие члены предложения, в этом случае предложение является распространенным. Далее, шестой пункт плана – полное предложение или неполное. Если в предложении есть какие-то пропущенные слова, в этом случае предложение является неполным. Седьмой пункт – осложнено предложение или не осложнено. Для предложения осложнением является наличие таких слов, как «водные слова», «обращение», «однородные члены предложения». Если такие слова есть, предложение является осложненным. И последний пункт – это наличие, точнее, расстановка тех знаков препинания, которые мы ставим, исходя из того, как мы только что разобрали наше предложения. Лучше всего, если вы не уверены в знаках, знаки препинания ставить в последнюю очередь. Разберем предложение. Исключительное счастье – быть при постоянном любимом деле. Найдем грамматическую основу. Счастье – это подлежащее, о нем говорится в предложении. Счастье – что такое? Быть пределе. В данном случае «быть в пределе» и «будет сказуемым». Итак, подлежащее и сказуемое мы нашли. Основа одна. Следовательно, перед нами простое предложение. Далее. По цели высказывания это предложение является повествовательным, потому что оно содержит сообщение. По интонации. Оно является невосклицательным. Мы произносим его со спокойной интонацией. Следующий пункт «простое», оно мы уже знаем, что оно простое, мы поняли это по наличию одной грамматической основы, но все-таки мы упомянем об этом, потому что у нас в плане – это третий пункт. И дальше здесь мы должны сказать, если мы знаем, односоставное оно или двусоставное. Наше предложение является двусоставным, потому что в нем есть и подлежащее, и сказуемое. Вот э, почему-то этот пункт вызывает у наших некоторых э, школьников и э, студентов э, какие-то затруднения. Итак, если в предложении есть и подлежащее и сказуемое предложение является двусоставным. Следующий пункт. Распространенное предложение или нет? В данном случае наше предложение распространенное, потому что в нем есть второстепенные члены предложения. В данном случае определение, которое относится к подлежащему. Здесь есть одно определение, два определения, которые относятся к сказуемому и распространяют его. Следующий пункт. Полное или неполное предложение. Этот пункт очень важен. Что значит неполное предложение? Неполное предложение – это значит пропущено какое-то важное в структурном отношении слово, которое связано с другими словами этого предложения. В данном случае такого слова в нашем предложении нет. Надо иметь в виду, что предложение – в которых мы ставим тире между подлежащим и сказуемым, является э, нормой. И э, вот поэтому такое предложение э, мы считаем полным. Поэтому если вам встретилось предложение, в котором, как и в данном случае, нужно поставить тире между подлежащим и сказуемым, э, в этом случае э, вы должны считать это предложение полным. Э, наше предложение ничем не осложнено. Здесь нет ни водных слов, ни обращений, и нет здесь однородных членов предложения, поэтому мы не будем здесь его считать предложением осложненным. Оно не осложненное. Обратите внимание на знаки препинания, о которых я уже сказала частично. Тире мы поставим между подлежащим и сказуемым. Это «тире» мы ставим, потому что подлежащее выражено существительным в падеже, а сказуемое выражено словосочетанием, в состав которого входит инфинитив, неопределенная форма глагола, поэтому между подлежащим и сказуемым мы поставим «тире». И последнее, что мы должны упомянуть на конце предложения, поскольку предложение повествовательное, не восклицательное, мы поставим «точку». Итак, мы разобрали наше простое предложение, мы упомянули обо всех признаках этого предложения, и это помогло нам правильно расставить знаки припинания.